Ван Панчман. 202 глава. Извини, но я собираюсь победить плохие парни. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя.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 Пацан, он смог сбежать. А, мгновенная регенерация. Я должен отвлечь его. В чем дело? Нападай! Ну уж нет. Беспокоишься об этой мухе? Не понимаю, о чем ты. Если сдвинешься еще хоть на дюйм. Мой собрат прихлопнет ее своей океанской пушкой. Великий баш младеношки! Великая океаническая пушка! А ха ха ха ха Жалкий дурак! Ну и где теперь твоя провода? удары серии серьезных серьезный удар Ты, что за чувак я весь промок из-за этих прысков занимайся этим где-нибудь еще а?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 так вот что чувствуешь, когда занимаешься серфингом. Она погибла. Это был какой-то технический катаклизм. Ах ты сучий!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 Сейчас не время. А, а ну стоять! Теперь ты выглядишь как реальный монстр. Наконец решил показать свою настоящую сущность? А? Чёрта с два я дам тебе свалить! Отлично. Еще одна боль в заднице. Смотрите, океан раздарился. И из-под земли вырвалась эта гигантская тварь. Не говоря уже о том огромном на световом узоре. Да что здесь вообще происходит? Готовьтесь, пугашки! Берегитесь! <свистый власт> Проваливайте!